Ну, друзья, мы с вами находимся на сороконном рынке. Вот, посмотрите. Вот просто так вот человек стоит и вяжет сети. Вот. Ничего не боясь. Вот вяжут. Вот я считаю это ненормальным, когда человек вяжет браконьерские сети. Вот почему такое происходит в нашей стране. Вот люди не боятся ничего. Вы видите? Полный перечень. Каких хочешь. Здрасте. Здрасте, говорю. Здрасте. <связь> это же браконьерская сеть. Зачем вы это делаете? Это же незаконно. А это не, это не, не это на... Как ее называют? На шо? А -а -а. Птичка не крыльяется. Что, что? Птичь крыть. Птичик крыть? Да. Так это рыбацкая сеть. Птичей крыть. Вот. Правильно. Ну. Они потом палки читают вот так накрывают их. Девушка, это же рыбацкая сеть. Рыбацкие сети? Это просто полотно Ну полотно. Ну это ж незаконно. Ну, э, это же браконьерские сети. Нет. А какие? Браконьерские сети это идут, которые с грузами, с поплавками. А вон что это не груза? Просто а поставить это... поплавок и все. Ну, туда а еще плавни... надо поставить поплавок. Будет... Да. Ну туда еще поставить поплавок. Будет вам Половка, а? Ну вон у вас поплавки продаются, вон. Бери, это какие это хочешь. Это на а декор делают. На декор? Да. Это... Понятно. То есть у вас есть куча отмазок для того, чтобы продавать браконьерам сети. Я правильно понимаю? Да а вы видите хоть одну сетку? Ну вот я вижу, вот-вот. Так это на птичек берут. Это, на, это. Птичек. на птичек, да. Птичек кричат uh -huh. А еще заказывают на декорацию. Uh -huh. uh -huh. Понятно. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот вы продаете сети, это законно? Вот эти, да. А, а вот те? Ну, да, законно, да. Вот эти вот? Да, да. Вот эти вот. можно продавать. Почему можно э -э Нельзя Обесить. продавать готовые изделия, поплавки грузики готовые. Чтобы сразу берете и кидаете рыбу ловите. Ага, то есть, а а, это, это, отдельные, это, варианты, отдельные материал, варианты, варианты да, можно? это можно продавать. Можно? По закону. Готовые нельзя, это будет уже парконьерство считаться. То есть отдельно сеть, вот такую, например, да? Ну, это, да То это есть, есть купил можно... да. купила отдельно вот такие грузики, да? Да. Отдельно купил вот такие вот поплавки, правильно я понимаю? Да. да. И тогда можно, получается, считается бракодельская сеть. Ну, если вы сами ее сделаете. Да. А так, получается, отдельные Но... элементы купить можно. Можно, да, можно. И это, не... И это законно. Законно, да. Это просто материал. Скажите, пожалуйста, и популярностью очень сильно э, пользуются? Ну вот вы видите, сейчас ни одного человека нету. Короче, называется конструктор Лего. Сделай сам себе, да? Браконьерскую сеть и иди на реку. Вот тот предотвращение пойдет, тот браконьер. Тот разрешение, тот рыбак. Вся разница, понимаете? Я вас понял. То есть получается. Спрос порождать предложение, правильно? А я хотел бы спросить это самое. Мы... Так? То есть у вас получается. А я теряю вот эти? Это нормально? Вот они у вас на голове. Это садок. А, который... это садок? Да, садок. Понятно. Я теряю тоже нельзя продавать. Нельзя. Да. Они готовы его здесь. А вот это сонок. Мы... Продавать что, нельзя ради? А ты поверишься? Продавать? Да. В сети? В сети, конечно, нельзя. Не, а ну, вот теперь... там... Вообще, правильно, вот это дель называется. Это... Это дель". На что, все спрятали уже, да? А? А? Привет. Все а варианты вы, спрятали? Все варианты. А вот о да, шоу. Просто... Думаете, что шо этого уже... Шо... Ну, ну. Я, я вот не ладим, это на, на птицу. Ага, да, да, да, на птицу. Да, рассказывайте. Вон, вон идите у них, спросите. У Там кого? Качалки. Там на птичку ловят. Угу. Ребята. Не, на Здравствуйте, ребята. Скажите, вот эта вот сеть, это законная штука? Вот да. это? Вот это. А, а да? Вот то же самое. Да, то есть Бери, покупай варианты Куча всего продается Для того, чтобы браконерить. Такими вариантами, конечно, мы далеко не пойдем Так у нас За несколько Лет Не останется ни одной рыбы в наших реках Поплавки, пожалуйста Груза, пожалуйста Все есть для того, чтобы браконерить. Это какой-то кошмар. Ничего не боясь. Вот вяжут... Вот я считаю это ненормально, Когда человек вяжет прокневские сети. Почему такое происходит в нашей стране? Вот люди не боятся ничего. Видите? Полный перечень. Какие хочешь. Но вы первый, кто пришел и сказал, что у нас какие-то сети продаются незаконно. Я, например, не в курсе, какие сети браконьерские, какие не браконьерские. Мы сдаем в аренду торговое место. И у них есть в правилах торговли, чем запрещено им торговать. А дальше они несут персональную ответственность каждый за то, чем они торгуют. Это да. Абсолютно. Чтобы торгующие птичками, к нам приходили тоже волонтеры, там, и защитники природы, и экологи, все. Я всегда иду навстречу во всем. Если природоохранные организации изъявят желание прийти с проверкой, мы можем предоставить охрану, которая сопроводит их, где они смогут потребовать с каждого торгующего соблюдение правил, там продажи тех или иных сетей вот есть такой приказ вот его номер министерства экономики который утверждает правила торговли на рынках так вот в 35 пункте есть обязанности администрации рынка в которых написано что вот не допускать к продаже товары которые запрещены видите да а какие товары запрещены написано в 47 пункте, в самом конце, то есть на рынке запрещается продавать вот заброненные снаряди, добывание творын запрещенные орудия, добычи животных. То есть они являются запрещенными, и администрация рынка обязана это контролировать. То, что изготавливают сети прямо на рынке, говорит о том, что продавцы, браконьеры, ничего не боятся. А почему это происходит? Ну, во-первых, Мягко говоря, слабый контроль инспектора Одесского рыбохранного патруля, за которым закреплен этот рынок. Если бы он начинал и заканчивал свой день здесь, то ничего бы такого бы не было. Во-вторых, это отсутствие контроля руководства рынка, которое также обязано контролировать и не допускать продажу запрещенных товаров. Ну и третье, самое печальное, друзья, это наше с вами, обыкновенных граждан, наплевательское отношение к происходящему. Не устану повторять, будьте активными гражданами своей страны, Делайте замечания, звоните на горячую линию. Не будьте просто равнодушными. Только так мы можем с вами изменить нашу жизнь к лучшему. Вы были на YouTube-канале Всегда Клево. Всем удачи, всего хорошего. Пока.